Вдохновление для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. В формате 20 на 20 мы представляем мрамор. Серия называется «Стемма», переводится как «Гербы». Представляет из себя э, мрамор, светло-бежевую базу, либо мрамор колокатто. То есть особенность в том, что базы две, и цокольных цветов тоже два. Зеленый, как вы видите на панели, и... Коричневый. Под цвет базы сделаны напольные плитки матовые. Также колоката, восьмигранник и бежевый матовый вариант. Декоративная часть, настенная и напольная, сделана в виде романской мозаики с комбинацией нескольких цветов мрамора, символизирующих как раз э, гербы четырех столиц Италии. Собственно, Милан, Турин, Флоренция и Рим. Все они были столицами в свое время. Данная плитка уложена недалеко от собора дома в галерее, который построил король Виктор Эммануэль. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.